Ну что, друзья мои, я не удержусь, я не могу этого не сделать. Дайте-ка я посмотрю на ваши номера. Покажите еще раз свои номера. So, friends, Пожалуйста. Пожалуйста, покажите мне номера. You я хочу numbers. увидеть победителя. I я уже знаю, кто победитель. Четырьмя голосами. Смотрим, so, ну, стабильно все идет. Четыре голоса. So, Гран-при. Выставки в номинации лучшие взрослые животные забирает. Номер. 145! Вот так становятся звездами выставок. Под ваши бурные аплодисменты. Спасибо огромное, друзья. Всем остальным мы хотим сказать, друзья, вы великолепны. Ваши животные божественны. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Впереди еще много выставок. Участвуйте, побеждайте. Все еще впереди. Ничего страшного. Дайте like мне тоже спортнуть внизу. Please so so so so Отдельно я хочу И сказать огромное спасибо нашим дорогим судьям. And I would like to thank our dear judges. Несмотря на какие-то непонятные отношения во всем мире, все, что происходит, мне кажется, вот эти моменты, они вне политики. Despite of whatever is going on in the world, I think that such things are beyond politics. Спасибо огромное, друзья. Thank you so much, friends. Ну а всем остальным я хочу сказать, что до свидания Гран-при Роял Канин 2014. Здравствуй Гран-при Роял Канин 2015. all of you would you like to say? Goodbye, Royal Canin Grand Prix 2014, and uh, hello. Grand Prix Royal 2015. Следующая выставка состоится 27-28 июня 2015 года, павильон 75 ВВЦ. Ну, собственно, ждем вас в 27, 2015, BBC, Спасибо. До новых встреч. До свидания. Thank you. And see you soon. Goodbye.